Чахахбили Лазерсона отменно, ярко, ароматно, сочно и с огоньком. Подавать к столу готовое блюдо можно с разными видами гарниров, картофель, паста, каши и так далее. Если вы хотите приготовить ароматное блюдо к обеду или ужину, обратите внимание на рецепт Чихахбили Лазерсона. Получается просто невероятно вкусно, настолько богатый вкусовой букет, что оторваться от лишней порции невозможно. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Помидоры ополосните и просушивайте. По желанию удалите кожицу с томатов, нарежьте помидоры и переложите в чашу блендера. На высоких оборотах измельчите помидоры до состояния пюре. Очистите репчатый лук, сполосните и просушивайте. Нарежьте лук полукольцами. У куриных стейков удалите кожуру и кость, посыпьте курицу солью, перцем, сухой аджикой, добавьте немного сухого чеснока. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Прогрейте сковороду, смажьте маслом и выложите лук, жарьте 2-3 минуты. К поджаренному луку добавьте курицу, обжарьте пару минут. Добавьте в сковороду помидоры, также можете добавить еще немного острого соуса или аджики, это дело вкуса. Нарежьте зелень, бросьте горд зелени в сковороду, тушите курицу 25 минут, спустя время разложите блюдо по тарелкам. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Куриные стейки, 3-4 штук. Помидоры – 300 грамм, лук репчатый – 80 грамм, сухая аджика – 1 столовая ложка, масло растительное – 3 столовые ложки, зелень – 20 грамм, сухой чеснок – по вкусу, соль – по вкусу, перец – по вкусу, количество порций – 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусышки моего канала. До новых встреч!